Всем привет! В сегодняшнем выпуске классная квартира с ремонтом в Адлере на улице Медовая. Нахожусь сейчас на эксплуатируемой кровле. Сегодня, к сожалению, по окрестностям гулять не будем, все покажу с крыши. Я думаю, вы поймете. Достаточно большая кровля эксплуатируемая. Понятно, что футбол здесь играть нельзя. Очень хорошее окружение. Я про соседство. Смотрите, какие тут видовые характеристики. Можно приходить сюда загорать, заниматься йогой. До моря, на самом деле, отсюда всего лишь 13 минут. Чтобы не быть голословным, смотрите отметку на карте. Вот такие виды. И вот там уже виднеется улица Ленина, то есть, на самом деле. Идти здесь совсем недолго. И давайте еще вставлю несколько кадров летних фотографий. В подъезде картины. Зеркала. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 57 квадратных метров. Это зона прихожей. Ремонт дизайнерский. Новый практически в квартире не жили. На полу. Паркет. Собственник человек творческий. Пианино Ямаха. Картины. Дизайнерское освещение. Здесь должен висеть телевизор, но почему-то не висит. А Хороший кондиционер. Вообще, квартира вся очень хорошая. Мне понравилось. Это первая спальня. Спальня с видом на бассейн и на море. Хорошее окружение вокруг. Я про соседство. Дорогие двери, фунитура, санузел совмещенный. Такая душевая кабина. Эту квартиру сейчас значительно снизили стоимость, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Аня здесь исполняет бурную деятельность, да, снимает на ТикТок, поэтому подписывайтесь на наш ТикТок, там тоже много всего интересного. Обращайте на детали, вы посмотрите просто с чего складывается стоимость вообще в принципе, да, в квартирах с ремонтом. Гиб, смотри, какой стол интересный. Ой, он раскладывается. И, и там, там еще есть, потяжки, а и да, есть. Да, еще всякие удвижные шкафчики. Влежи. Ну понятно, что посуда мощная машины и так далее. Все тут это встроенное. вот. Ну вот такой. Полулофт, я бы сказал, да? Ремонт. Что это совсем лофт не скажешь? Вполне себе нормальный вид, даже с учетом того, что рядом. Дома. Рядом дома. Такой, Такой столик Приличный прикольный. Есть. Приличный район, очень. Чисто вокруг, чисто. Все, Все в цветах, гетто. хороший телевизор. Гетто, африканское гетто. Африканское гетто. Но здесь такого вот нет. Здесь нет такого, под слова совсем. Хороший диван. Ну что, на балкон я сейчас не выйду, потому что там ну, мне надо будет закатать жалюзи, во-первых. Да? Во-вторых, там мокренько. А так вот, балкон. Два стульчика, ставится ротанговая мебель. Здесь тоже видно море, но из-за погоды его не видно. Как вам данная квартира? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше впечатление. Потолок очень хороший. но ну, реально, он прямо лаконично так Я смотрится. Понимаю, Смотрите, вот эта подсветочка ну, очень здорово смотрится. Плакует, что... Ну, Привет. Повторюсь, что паркет это дубовый, теплые полы по всей квартире, витражные окна и двери. Вот, собственно, добавил, что двери тоже дубовые. Здесь тоже решили открыть жалюзи, чтобы показать вам вид. И вот обратите внимание, окна витражные, да, плотная застройка, нету какого-то такого дискомфорта. И, кстати, вокруг зелень, балкончик, крыши красные, как... Праге. Окна в окна никто не смотрит. Он подъезд такой чистый. Ань, тебе понравилась квартира? Да, квартира классная. Там вот такая атмосфера. Ань, ну и что ты тут крутишься под дождем? Не промокнешь, а? не снеговик. Ты на 90% из воды состоишь. Блин, классно так, смотрите. Это, конечно, территория не относится к квартире, которую только что видели, но сама задумка, но согласитесь. Вокруг пальмы. Здесь такая, ну правда, хорошая атмосфера. Ань, что тебе хозяйка сказала? Ну, с ней говорили, я говорю, ну, горки тут, типа, крутые все дела. Ну, как обычно, знаете, Ну, да, это ваше считаю? возражение, наверное, будет, она, да, в первую очередь. Она говорит, минуты две пешком, и она уже на курорте. На, на, на Ленина, курорт, на Ленина, так. на Ленина, да, мы, да, на Ленина. На Ленина. Да, на Ленина. Так что, кстати, стоимость данной квартиры, на минуточку, а, вот с этим ремонтом, 50, поправка, 58,6 квадратных метров, а статус квартира 18... Миллионов пятьсот тысяч. При быстром расчете очень хороший торг. Ну что, а мы поедем сейчас смотреть классный земельный участок под а, коттеджную застройку. Но об этом чуть позже. Поставьте, пожалуйста, лайк за наши старания. Все, не будем мокнуть. Пойдем в машину. До новых видео. Пока.